19 апреля, всем добрый день, всем христианам, Христос воскрес. Апрель месяц, не сказать, что вы был полностью весенний, сегодня минус 5, практически третья неделя зашла на морозы ночные днем слегка теплеет и пчела сразу включается в облет ну и в работу тоже обножку несут по развитию семей я бы не сказал что они сильно расстраивались при таких погодных аномалиях в хорошем развитии семьи на следующей неделе показывают плюсовые уже ночи. И довольно-таки хорошая температура днем. Буду заправлять семьи уже на гомогенат. Ну и требуют, просятся на расширение, конечно же По два корпуса уже расплода и больше, чем по два пчелы Сверху стояли, перед этим я показывал ролик, сверху стояли резервные корпуса, которые пчела посещала через щели Гнездо, Целостность гнезда не нарушалась, компактно сохранялась, семья работала, как и работала А при свободном перемещении пчел, период этого свободного перемещения, когда была возможность, чистили вверху ячейки Две недели простояли так эти корпуса. Ну понятно, что нужно расширять. Но расширять, ставить сверху на гнездо пустой корпус, ну никак не, не благоразумно. Я все корпуса пустил вниз, под гнездо. Два корпуса гнездовых, внизу я создал эту буферную зону между холодным днищем и расплодной частью проходящий корпус на полурамку и плюс суш, которая была резервная вверху если семейка послабей то я также ж не разрывая не делая ротацию корпусами вниз подставил а вверх поднял семью внизу вверху полностью расплодные рамки корпус с расплодом внизу наполовину только освоено расплодом это считается так ниже средней там, где семьи посильнее, вот, например, как рядом, я перед тем, как ставить корпуса вниз, сделал ротацию корпусами. Для того, чтобы семья пошла осваивать... Перед этим он был нижний, там рамки печатного расплода сейчас будут выходить. Но если кто будет расширять, а расширять придется у кого хорошие семьи, менее Значит, при потеплении через пару недель это будет просто бомба. Пасеки могут массово войти в раение. Но для меня раение это самое желаемое состояние семьи. Сразу отводок на старой матке. Все маточники уничтожил, зрелые. И запускаю на маточное молочко и обгулюю несколько маток. Параллельно без пробуксовки но я не думаю что и для тех кто в медовом направлении такая технология не подойдет аномалия погодная вот такого сдержанного тепла оттянет сроки цветения акации а на развитие семей это как-то вот не повлияло вот смотрю поэтому хорошая ситуация сделать на упреждение раению создать, сформировать отводки на старых матках и обгулять в семьях безматочных несколько маток при любой системе улев, лежак это корпусная тем более сколько корпусов столько можно обгулять маток наверняка обгуляется одна никогда не рискуйте обгуливать в основных семьях одну матку, очень рискованно так что развиваемся, на следующей неделе, к концу недели уже плюсовые ночи, хорошее тепло днем. Буду ставить строительные рамки на гомогенат. Соответственно, покажу ролик. Там есть специфика, какие рамки вощину ставить или пустые, куда в центр, сбоку расплода и какую личинку брать. Это специфическая тема. Поэтому о всех этих тонкостях расскажу в следующем видеосюжете. Так, ну всего доброго. Всех христиан с праздником. До свидания. До следующего эфира.